Сегодняшний отрывок будет посвящен задержке дыхания. Пранаяма – это задержка дыхания после вдоха и выдоха. С помощью подобных упражнений йоги борются с холодом. Один заботливый москвич даже предложил ему свой полушубок, на что Тхикеранда Брахмачари ответил «Я провожу тепло в своем собственном организме, когда это необходимо». Рад приветствовать вас на канале Йога Чести. Меня зовут Владимир Присяжнюк. В читальном зале я прочитаю вам отрывок из книги Андрея Ван Лизбета «Пранаяма. Путь к тайным йоге». Гнездо жизни. Основное понятие кумхаки номер два оказывает на нервную систему, в особенности на дыхательный центр, расположенный в верхней части спинного мозга, выпуклости, которая называется жизненным гнездом. Легкий укол в это место может оказаться смертельным. Функция этого центра – адаптация дыхания к внешним условиям и внутреннему состоянию организма. Это настоящий резонатор психического и физического здоровья. Через него проходит огромное количество информации, изменение ПХ-фактора крови, уровня содержания углекислого газа и кислорода, колебания давления. Двигательный центр является частью спинного мозга, он связан с нервной системой, блуждающим нервом, о котором речь пойдет дальше, и с мозговым центром. Любые изменения внешней среды или психологического состояния, умственная работа, переживания, влияют на него и, соответственно, меняют ритм дыхания. Дыхательный центр и кровеносная система взаимодействуют между собой, особенность этого центра, автономная работа, однако он может получать приказы от сознательного «Я» и сотрудничать с ним. Кумхака номер два поможет вам овладеть этим умением. Проведем параллель с техникой. Самолет управляется автоматически, пилот наблюдает за работой систем. Тем не менее, он может отключить автопилот и взять штурвал в свои руки. Сознательное «я» нашего организма вмешивается в работу дыхательной системы, чтобы ускорить, замедлить или остановить ее. Управление рефлексами. Дыхание, с одной стороны, – органическая рефлекторная деятельность, а с другой – сознательное и добровольное. Мы не можем руководить работой печени, желудка или селезенки, но мы в состоянии изменить ритм дыхания. Что же происходит, когда дыхание переходит на сознательный уровень? Наше «Я» находится в непосредственном контакте с ним. Во время кумхаки сознательное «Я» контролирует дыхательный центр и берет в свои руки пульт управления всем организмом. Через какое-то время «Я» вступает в конфликт с рефлексами. Дыхательный центр, регистрируя изменения состава крови, повышение уровня углекислого газа и понижение содержания кислорода, включает в работу механизмы, ответственные за непрерывность дыхания. Таким образом, кумхака стимулирует работу дыхательного центра, который напрямую связан с блуждающим нервом. Блуждающий нерв. Напомним, что симпатическая система является частью вегетативной нервной системы. Она включает в себя нервные клетки грудного и верхнепоясничного отдела спинного мозга и участвует в адаптации работы жизненно важных органов человеческого тела при изменении параметров окружающей среды. Блуждающий нерв – это десятая пара черепных нервов, он инервирует глотку, гортань, трахеи, легкие, аорту, сердце, пищевод, желудок, тонкий кишечник, поджелудочную железу, печень, селезенку, почки и кровеносные сосуды, то есть практически все важные органы. Симпатическая система и блуждающий нерв выполняют противоположные функции. Первая – активирующую, второй – тормозящую. Блуждающий нерв предохраняет организм от перевозбуждения, которому чрезмерно подвержены жертвы технократической цивилизации. Современные европейцы часто страдают нарушениями меренного равновесия. Основные его признаки – расширенные зрачки, сухость во рту, холодный пот и бледность лица. Под воздействием симпатической системы ускоряется ритм биения сердца но ухудшается перестатика пищеварительного тракта, что зачастую приводит к запорам. Это классический синдром горожанина, охватываемого вихрем проблем и изнуренного работой. Он плохо спит, его нервы напряжены, он нетерпим и агрессивен. Кумхака, стимулируя блуждающий нерв, антагонист симпатической системы, способствует выделению слюны потоотделению, уменьшению сердечного ритма, замедляет пульс, улучшает перистатику кишечника и работу желез. Задержка дыхания также восстанавливает нервное равновесие. Неврастеникам больше, чем кому бы то ни было, необходимо заниматься дыхательной гимнастикой. Кумхака номер два – лучший стабилизатор нервной системы. Техника задержки дыхания. Задержка дыхания увеличивает жизнеспособность клеток, стимулирует пронические обменные процессы во всем теле и способствует увеличению вырабатываемым организмом биоэнергии. Кроме того, подобная практика положительно влияет на нервную систему в целом. Вы, несомненно, сможете убедиться в правдивости моих слов, но при условии соблюдения некоторых правил. Первое. Чтобы сделать достаточно гибким позвоночный столб, регулярно практикуйте классические асаны. Совсем не случайно в старинных трактатах, в частности в аштанга-йоге Танжали, асаны описаны как фаза, предшествующая пранаями. Асаны активизируют циркуляцию крови, открывают капилляры и дают возможность освобожденной во время задержек дыхания прани равномерно распределяться по всему организму. Длительные упражнения по задержке дыхания могут спровоцировать пранические расстройства, если человек, их практикующий, не был достаточно подготовлен при помощи асан, к примеру, с недостаточно гибким позвоночником. Задержку дыхания на 40 секунд и более настоятельно рекомендуется выполнять только после серии асан. Второе. Во время практики пранаямы с хумкхакой – Необходимо, чтобы позвоночный столб все время оставался максимально прямым. Для этого необходимо слегка наклонить корпус вперед. При этом вы не должны ощущать никакого напряжения в мышцах, а тем более их растягивать. Третье. Во время задержки дыхания выполняется мулабандха, которая состоит в последовательном расслаблении и напряжении анального свинктера, что положительно влияет на перистатику. Четвертое. Упражнения необходимо выполнять натощак. Если в дыхательные упражнения не входит задержка дыхания, они могут выполняться в любое время, но к пранаяме с кумхакой это не относится. При определении промежутка времени между последним приемом пищи и тренировкой необходимо учесть ваши индивидуальные особенности, а также обратить внимание на то, какую пищу вы ели. У одних людей пищеварительный процесс очень медленный, а у других пища переваривается быстро. В зависимости от этого, время между приемом пищи и занятиями может варьироваться от полутора до 5 часов. Если же пранаяма практикуется после серии асан, все нормально, потому что необходимым условием для ее выполнения является пустой желудок. Но в любом случае, не стоит беспокоиться о серьезных осложнений, кроме разве что кратковременного расстройства желудочно-кишечного тракта. Пятое. Прогрессивная тренировка. К этому пункту необходимо отнестись с особенным вниманием, потому что кажущая легкость практик задержки дыхания может привлечь людей совершенно неподготовленных. Чувство эйфории, которое появляется во время практики, натолкнет их на мысль увеличить длительность и частоту задержки дыхания, что может привести к повышению температуры. Приведу яркий пример. Один молодой человек имел врожденные проблемы с позвоночником, которые мешали ему полноценно выполнять асаны. Однако юноша был сильно увлечен йогой. Он ежедневно занимался медитацией и умственной концентрацией. Прочитав описание практик пранаямы, молодой человек начал заниматься с первого же дня недопустимо много, испытывая при этом необыкновенную легкость. На следующий день наш герой позвонил мне и сообщил, что у него температура поднялась до 39 градусов. Он просил совета, даже не представляя, что причина его болезни – неправильное выполнение упражнений пранаямы. Физическое состояние его позвоночного столба повлекло за собой неправильное распределение энергии, что вызвало появление вещества, поступающего в кровь. Насыщение крови кислородом зависит в основном от предыдущих вдохов. Поэтому перед тем, как задержать дыхание, необходимо выполнить серию медленных и глубоких вдохов, чтобы проветрить легкие. Рекомендуется Капалабати и Бастрика. Подобные упражнения провоцируют активный выброс углекислого газа. И поэтому после выполнения задержки необходимо их повторить, чтобы количество углекислого газа вернулось на нижний уровень. Ошибочно считать, что углекислый газ вреден. Какое-то его количество необходимо организму, так как это один из базовых химических элементов в составе крови. Чтобы задержка дыхания выполнялась корректно, необходимо сперва сделать серию глубоких вдохов, не менее пяти, причем последний ничем не должен отличаться от предыдущих. Затем задержать дыхание, но не резко. Во время задержки дыхания, как и во время выполнения глубоких вдохов, нужно сконцентрироваться на том, что происходит в вашем теле, особенно в области грудной клетки, и прислушаться к биению сердца. Седьмое. Во время задержки дыхания все процессы, происходящие в организме, как бы усиливаются. Во всяком случае, у вас может возникнуть такое ощущение – уже через несколько секунд частота ударов сердца сократится, но они будут более сильными. Кровообращение будет похоже на пульсацию, сотрясающую вашу грудную клетку. Если все это происходит, значит вы на правильном пути. То есть ваш организм реагирует нормально. Через какое-то время, а оно может быть различным в зависимости от возможностей каждого практикующего, Организм потребует воздуха, и если вы новичок, то не следует сопротивляться этому желанию. Старайтесь только, чтобы выдох был спокойнее. Некоторые мастера советуют сделать неглубокий дополнительный вдох непосредственно перед выдохом. Выдох должен быть медленным и полным. Вы как бы выталкиваете остатки воздуха при помощи межреберных мышц и мышц брюшного пресса. После выдоха задержите дыхание на несколько секунд, чтобы вдох осуществился автоматически. Избегайте грубых или резких движений. Если вы не в состоянии контролировать выдох, значит вы переусердствовали. Это происходит, когда задержка дыхания длится очень долго, и организм требует быстрого опустошения и наполнения легких свежей порцией воздуха. Необходимо контролировать все фазы дыхания – вдох и выдох. Если после длительной задержки дыхания вы вынуждены сделать резкий выдох и затем такой же вдох, не волнуйтесь, никаких последствий это за собой не повлечет. Просто вы должны сократить продолжительность кумбхаки, а со временем опять ее увеличить. Практикуя задержку дыхания, вы можете почувствовать усталость, но не изнемождение. У вас также может выступить пот. В этот момент в организме происходит нечто особенное. Адепт должен заниматься кумхакой до тех пор, пока не почувствует, что праном наполняет его от головы до кончиков пальцев. Только тогда он должен медленно выдохнуть через правую ноздрю. Это цитата из хатха Йога Прадипики, 2 глава, 49 стих. Очень хорошо сделать подряд 5-6 упражнений пранаямы с задержкой дыхания. Затем отдохнуть какое-то время и повторить эту серию заново. Вы удивитесь, когда заметите, что в течение второй серии задерживать дыхание стало намного легче. Кумхака хорошо стимулирует работу селезенки, которая выбрасывает в кровеносный поток большее количество красных телец. Не пытайтесь заниматься секундомером. Это слишком модернизированный прибор, который используют на Западе. Для йоги он совершенно неприменим. Он сбивает адепта и в некоторых случаях заставляет переходить дозволенные организмом грани выносливости. Друзья, до следующей встречи в читальном клубе. Поступайте по совести и живите честью, друзья. До следующих встреч.